Всем привет! Какие квартиры в Сочи можно купить за 3-4 миллиона? Часто мне задают этот вопрос, и я решил показать, какие же квартиры в Сочи можно купить за 3-4 миллиона. Нахожусь сейчас в центральной части микрорайона Соболевка. Здесь сконцентрировано большая часть инфраструктуры, там магазин-магнит, аптеки и так далее, так далее, в общем, все такое. А вот, частный детский сад, если вы не знаете, куда пристроить своих деток, то добро пожаловать в наш частный детский сад «Маленькая страна». Кто не знает, супруга моя занимается этой деятельностью, в общем, welcome. Такое окружение. неплохое. Автобусная остановка, наверное, минут, да несколько минут. До самого центра Сочи, если пешком, а то до Зимнего театра, например, а где-то минут, наверное, 30 нужно будет топать. На машине 10-12 минут с учетом пробок. Место практически ровное. Сейчас покажу вам несколько квартир по адекватной стоимости. Собственно, я ее уже озвучил. Одна квартира будет с чистовой отделкой. Вот так выглядит сам дом. Такой симпатичный. Сделка сразу регистрируется в Росреестре. Проходит ипотека. Статус Жилое помещение. Земля собственности. Сделка нотариальная. Доделывают всевозможные хвостики в подъезде. Так, одна квартира у нас ну, вот это Люди живут. Подключают сейчас газ. Так, это у нас 30.. 30. 32 квадрата. Угловая. Здесь совмещенный санузел. С окном. Это зона прихожей. Смотрите, коммуникации спрятали в стены, чтобы не отнимать площадь квартиры. Счетчики уже под газ. В ну, общем, хорошая. Однушечка, да? Я бы назвал ее полуторкой. Перегородку ставить, там кухня-гостиная, здесь спальня. Есть балкон. С таким видом. Ну, мы надеемся, что здесь скоро все это приведут в порядок. На этот дом застройщик сейчас получает документы. Так, это 32 метра, стоимость ее 3 500. можно купить в ипотеку. Двигаемся дальше. Повторюсь, люди живут, кто-то активно делает ремонт. Вот турник висит. Так, это с чистовой отделкой, смотрите, стяжка сделана, штукатурка, разводка, электрики, сантехники, совмещенный санузел, кухонная зона вот такая, котел, эта квартира стоит 3 миллиона 600 тысяч. Смотрите, чтобы ее сделать прямо под ключ, чтобы а, ламинат хороший лежал, венецианская штукатурка будет, даже не обои, перегородки тут все будут стоять, где-то 300 тысяч. Короче, обойдется она вам в 3 миллиона 900 тысяч. Либо в таком состоянии за 3600 Тоже есть балкон, тоже можно купить в аппетеку. Ну, здесь вид уже такой, как бы, сочинский вид. И еще одна квартира сейчас будет. Здесь дверь хорошая уже стоит. Так. Да, точно, это она. Завтра я вынесу. Завтра вынести, хорошо. Значит, она 28 метров, 28 метров. Санузел также совмещенный. Смотрите, сколько окон. Тоже можно прям хорошую однушечку сделать. Такая прихожая, счетчик на газ также. Вид получше. Не знаю, эту гору освоит или нет. Рассчитывать на то что там ничего не построят лучше не рассчитывать полкончик ну, здесь вид получше ее стоимость 300 давайте наверное, немного дороги еще покажу Покручу тут немножко камеру туда-сюда то есть вот М -м. мужчина бежит на остановку вот то ориентируется по соболевке в принципе мы поняли место расположения вот они Грин-пэлосы это <свистная> визитная карточка микрорайона Соболевка. Ну, классный жилой комплекс, современный, с бассейном и так далее, так далее. Часть домов со статусом «жилое помещение», часть «квартирники». Вот хороший домик, тоже мне очень нравится. Дорогу, кстати, тут расширили. Вот, если вам нужно пешочком до моря погуляться, это вот прям по этой дороге. И пошли по прямой. Вот. Там завокзальный район. Ближайшая школа. Я с детками тут беседы проводил, говорят, минут 20 пешком. Там у нас, по-моему, 13-14 школа. Вот участочек хороший. Скоро, наверное, освоят. Здесь еще цифры что ли, огородили. Здесь вот еще одна автобусная остановка Магазин Пятерочка Видите, ровное место Ровненькое вот. Можем направо уехать Туда выйдем на улицу Транспортная А мы поедем по Пионерской И улица Пионерская Приведет нас прямо К курортному По аспекту ну, ладно, всю дорогу-то, наверное, не буду показывать. Совсем забыл про газ сказать. 150 тысяч заплата за газ. Вот. Вы меня просили, я вам показал. Бюджетная квартира в Сочи. Звоните, пишите.